Уважаемые коллеги, добрый день. Сначала я представлюсь. Меня зовут Кузнецова Ольга Викторовна. Я начальник отдела паспортно-визовой службы управления международных связей. И одной из задач нашего отдела – это работа с иностранными гражданами, с иностранными работниками по вопросам их как трудоустройства, так и легализации в качестве сотрудников либо студентов в Тюменском госуниверситете. Вот. Сегодня мы с вами поговорим об особенностях заключения договоров с иностранными гражданами по следующему плану. То есть это основные нормативно-правовые документы, регулирующие вопросы занятости иностранных граждан. Поговорим о статусе и категориях иностранных граждан, о видах работ, которые могут выполнять иностранные граждане. То есть не все виды работ могут выполнять, может выполнять иностранный гражданин. Важные очень вопросы, это документы иностранных граждан, необходимые для заключения договоров. Ну и о сроках действия договора. Основные нормативно-правовые документы, которые регулируют вопросы трудоустройства иностранных граждан в Российской Федерации. Здесь представлены два основных, которыми мы пользуемся. Это федеральный закон о правовом положении иностранных граждан. Последняя редакция была не так давно, в 2021 году. Вот, статья «Трудовая деятельность иностранных граждан в РФ». И договор о Евразийском экономическом союзе. Страны, здесь вы видите, вы видите, какие представлены, это Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия, ну, Российская Федерация. И статья, на которую мы опираемся, это трудовая деятельность трудящихся государств-членов. Чтобы обсуждать особенности заключения договора ГПХ с иностранными гражданами, давайте сначала определимся и вспомним некоторые определения, которые очень важны при заключении гражданско-правового договора. Ну, непосредственно иностранный гражданин, да, то есть это понятное иностранное физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации, не имеющее гражданство иного государства. К этой же категории, к этому определению относят и лиц без гражданства. То есть это понимание одно и то, одно и то же. Вот. Очень важно понимать, что такое трудовая деятельность иностранного гражданина. То есть это легальное трудоустройство иностранного гражданина на основании трудового либо гражданско-правового договора. Почему здесь еще говорится о трудовом договоре? Так как, извините, законодательство не разделяет... А правила трудоустройства по трудовому договору или гражданско-правовому договору, это все единое, это является занятостью иностранных граждан, выполнение работ. То есть мы э, в нашей э, работе с иностранными гражданами мы не делим на гражданско правовой договор, либо трудовой договор, это единая трудовая деятельность, неважно, каким образом, какой договор заключен. И иностранный работник эм, – эти определения взяты как из федерального закона 115-го Правовом положении иностранных граждан, так и э, из э, договора о Евразийском экономическом союзе. Немножко они здесь еще э, с, объединены. Вот, например, иностранный работник – это иностранный гражданин временно пребывающий в Российской Федерации и осуществляющий в установленном порядке трудовую деятельность. Это лицо закона, находящееся на закон, на, э, и на законном основании, осуществляющее трудовую деятельность. Очень важно подчеркнуть, на за, закона находящиеся иностранные граждане. Очень часто бывают случаи, э, я не говорю сейчас про университет, а в общем, когда иностранный гражданин, он нелегально находится на территории Российской Федерации и нелегально работает. Вот чтобы этого у нас не произошло, мы сегодня с вами об этом поговорим. Что значит закон, находящийся на территории Российской Федерации, иностранных гражданин? И можно ли с ним вообще заключать договор ГПХ? В нашей презентации сегодня мы говорим только о тех иностранных гражданах, которые находятся на территории Российской Федерации. Здесь уже прибыли, в Российскую Федерацию, то есть не с теми, с кем мы хотим заключить договор, которые еще не приехали в Российскую Федерацию, а которые уже здесь находятся? Итак, статус иностранных граждан, категории иностранных граждан. Их можно разделить на две категории. Это трудовая деятельность иностранных граждан без разрешительных документов и трудовая деятельность на основании разрешения на работу, сокращенное это РНР, либо патента. Итак, давайте с вами разберемся. Значит, без разрешительных документов, то есть э, без разрешения на работу или патента имеют право, э, с, мы можем заключать гражданско-правовой договор с иностранным гражданином, который временно, либо постоянно проживает на территории Российской Федерации. Что это значит? Постоянно проживающий на территории Российской Федерации, это имеет вид на жительство в Российской Федерации. Это постоянно проживающий иностранный гражданин. Статус иностранного гражданина он не теряет, он получает вид на жительство. Или временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин, у которого есть э, разрешение на временное проживание. Это РВП. Вот. И хочу обратить внимание, что иностранные граждане, которые имеют э, РВП, то есть разрешение на временное пребывание, могут осуществлять трудовую деятельность только в том субъекте Российской Федерации, в котором ему выдан, э, выдано это разрешение на временное пребывание, только в этом субъекте. То есть если мы в Тюменской области находимся, да, то иностранный гражданин с РВП из Свердловской области, например, не имеет права, мы не можем заключать гражданско-правовой договор, ну или вообще э, любой договор с иностранным гражданином с РВП. Без разрешительных документов могут э, работать иностранные студенты. Очень часто в университете иностранные студенты привлекаются к осуществлению каких-либо видов работ э, по гражданско-правовому договору. Так вот, иностранные студенты, которые обучаются по очной форме, это важно отметить, в профессиональных образовательных организациях либо организациях высшего образования по основным образовательным программам, имеющих государственную аккредитацию. То есть не все студенты, то есть студенты заочной формы не имеют права работать без разрешительных документов. Студенты подготовительного отделения также не имеют права работать без разрешительных документов. Ну и вообще, в принципе, они не могут работать. Студенты по международной академической мобильности также не могут работать. Только здесь могут работать без разрешительных документов. Это студенты основных образовательных программ. Без разрешительных документов могут работать иностранные граждане, приглашенные в РФ для занятия научно-исследовательской или педагогической деятельностью. То есть это... Э, Профессорско-преподавательский состав. Это исключение отмечено в федеральном законе. Вот, что научно-исследовательские и педагогические работники привлекаются без разрешительных документов. Конечно, иностранные граждане из дальнего зарубежья, они привлекаются на основании только визы, рабочие визы. Вот. Без разрешительных документов имеют право работать э, граждане стран ЕАЭС, то есть это э, Евразийско-экономического союза. Э, еще раз вспомним, это Беларусь, Казахстан, Армения э, и Киргизия. Вот. Поэтому у нас э, ранее был представлен этот договор о э, Европейском экономическом союзе. И также привлекаются безразрешительных документов иностранные граждане, признанные беженцами на территории Российской Федерации, либо которые получили убежище. Ну, таких категорий у нас очень мало, я их представила, просто чтобы вы э, понимали. Вот. Но в основном таких категорий иностранных граждан у нас в, в университете сейчас нету. А, очень много иностранных граждан из стран ЕАЭС у нас сейчас и трудоустроенные работают, Научно-педагогические работники, много очень трудоустроено, как по трудовому договору, так и по гражданско-правовому договору. Иностранные студенты также трудоустроены, работать в свободное от учебы время. Очень важно понимать, что они работают в свободное от учебы время, то есть неполная занятость. Вот. И... Иностранные граждане трудовую деятельность могут выполнять на основании разрешений на работу либо патента. Что это за иностранные граждане? Иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию на основании визы. То есть если научно-исследовательские педагогические работники, они также прибывают по визе, но они могут осуществлять помимо еще вот визы трудовую деятельность без разрешения на работу. Представим, что, например, иностранный гражданин, вот прибывший на основании визы из дальнего зарубежья, желает трудоустроиться в качестве менеджера. Нет. Здесь в этом случае ему необходимо будет оформить разрешение на работу. Если в этом заинтересован работодатель, то это разрешение на работу оформляет работодатель, либо сам иностранный гражданин может подать документы для разрешения на работу. Без разрешения на работу либо патента могут, точнее, с разрешением на работу или патента работают иностранные граждане, прибывшие в порядке не требующим получения визы. Ну, например, это граждане Узбекистана, Таджикистана, большую часть, да, которая у нас здесь прибывают. Этим, этой категории иностранных граждан, которые прибыли в Российскую Федерацию без визы, оформляется патент. Иностранным гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию на основании визы, то есть это дальнее зарубежье, оформляется разрешение на работу. Разница только в... Есть визы, либо нет. Визовая страна или невизовая. И здесь представлена еще одна категория иностранных граждан. Это высококвалифицированные специалисты. Мы о них много говорить не будем, потому что этой категории граждан можно посвятить отдельную лекцию. Вот. Но высококвалифицированные специалисты есть у нас в университете. Их достаточно много. Им оформляется разрешение на работу, то есть ВКС может быть как иностранный гражданин из дальнего зарубежья, так и с ближнего. В любом случае ему оформляется разрешение на работу. Статус высококвалифицированного специалиста определяет сам работодатель, и его очень ну, как бы, определение этого статуса жестко регламентирован, поэтому не все иностранные граждане абсолютно не все могут быть высококвалифицированными специалистами. Вот даже научно-исследовательский работник, да, не оформив определенные документы, не может получить высококвалифицированного специалиста, хотя как бы он может таковым являться, да, исследователем, ученым каким-то. То есть это особая категория граждан. Ну и члены семи высококвалифицированных специалистов. Это особая категория тоже, которая на привилегиях вот этого статуса высококвалифицированного специалиста могут работать э, тоже на основании разрешения на работу. Эти все здесь категории представлены. У нас имеются в университете, с ними заключены как трудо, ну, трудовые отношения. неважно гражданско-правового либо на основании трудового договора и так далее. Очень важно э, посмотреть, какие виды работ либо услуг могут выполнять иностранные граждане в рамках гражданско-правового договора. <coughs> То есть без разрешительных документов а, могут э, выполняться преподавательские услуги, как мы ранее отметили, научно-исследовательские работы, то есть это ну вот прям исследователи, да, которые в лабораториях работают. Также могут без разрешительных документов выполнять студенты могут. Так сейчас мы вернемся еще без разрешительных документов. То есть без разрешительных документов основная часть это преподавательские услуги, либо научно-исследовательские работы. На основании разрешения на работу, либо патенты, то есть разрешение на работу, еще раз, это дальнее зарубежье, патент это ближнее зарубежье могут выполнять учебно-вспомогательные услуги, то есть это лаборанты, кто это еще может быть, те же менеджеры, которые могут работать в лабораториях, либо в структурах университета. Инженерно-технические работы, обслуживающие работы и административные работы, но не все, то есть не руководящие должности. Что касается руководящих должностей, то это тоже особая категория, вид, точнее, работы, которая заслуживает отдельного внимания и требуют дополнительных оформлений документа, помимо разрешения на работу либо патента. Итак, если вот, это, вот эти виды работ, учебно-вспомогательные услуги, инженерно-технические работы, обслуживающие работы, административные работы, которые предполагают наличие разрешения на работу либо патента, они могут выполняться без разрешительных документов, если это еще раз студенты выполняют эту работу – Иностранные граждане, получившие вид на жительство в Российской Федерации, разрешение на временное пребывание – это страны из э, Евразийского экономического союза, либо беженцы, ну или те, которые получили убежище. То есть, если это не студенты, не иностранные граждане без вида на жительство, без РВП, не страны ЕАЭС, а беженцы – то они могут выполнять работу только на основании разрешения на работу либо патента. Эти документы для вот этих видов работ, которые здесь представлены, могут иностранные граждане оформляют самостоятельно. То есть мы, если принимаем иностранного гражданина на инженерно-технические работы, мы уже у него запрашиваем для трудоустройства разрешение на работу либо патент, если это ближние либо дальнее зарубежье делим их. Вот, либо обслуживающие работы. Вот, например, гражданин э, Узбекистана хочет выполнять э, работы в столовой, да, например, то мы запрашиваем для трудоустройства патент, если это гражданин Узбекистана, если это гражданин, например, Грузии, которая является визовой страной, то мы запрашиваем разрешение на работу для выполнения вот этой работы. И если это у нас студент хочет выполнять, например, учебно-спомогательные услуги, то мы уже его относим к категории безразрешительных документов, оформляется на основании других документов. Сейчас мы об этом поговорим. Итак, какие документы необходимы для заключения. Договоров гражданско-правового характера. В этом же э, разделе мы поговорим и о сроках. А, значит, еще снова у нас же эти же две здесь категории, которые мы делим без разрешительных документов, и на основании разрешительных документов. То есть ко всем категориям иностранных граждан как с разрешительными документами для трудовой деятельности, так и для э, иностранных граждан. Э, с обязательным наличием разрешительных документов. Вот эта категория документов обязательно для всех. То есть это паспорт иностранного гражданина, который признается в Российской Федерации. А некоторые страны ЕАЭС могут использовать помимо паспортов иностранного, иностранных граждан, также еще удостоверение личности, которое является внутренним документом у них в стране и также может использоваться и в Российской Федерации. То есть, например, у Казахстана и Киргизии могут предоставить не только паспорт иностранного гражданина, но ну и удостоверение личности у себя в стране. То есть это разрешено. То Но ну, все зависит от того, по какому документу он въехал. Очень часто иностранные граждане имеют при себе два документа. Работодатель э, просит по привычке да, паспорт иностранного гражданина, паспорт, удостоверяющий личность. И не обращает внимания на то, что иностранный гражданин э, пересек границу по другому паспорту. Эм, как это определить, я расскажу сейчас дальше. Обязательно наличие регистрации в Российской Федерации, то есть это легализованный статус его в Российской Федерации, что он законно находится в Российской Федерации, о чем мы говорили ранее. Да? То есть важная особенность какая? Это законно находящийся иностранный гражданин. Эм, в соответствии с федеральным законом а, о правовом положении иностранных граждан, иностранный гражданин а, закона находится в Российской Федерации, а, если он в течение семи рабочих дней встал на миграционный учет. 7 рабочих дней. Но вот страны ЕАЭС имеют исключение. А, у этих стран 30 дней для постановки на миграционный учет. Вот, регистрация. Миграционная карта – обязательный документ, который выдается всем иностранным гражданам, который обязателен к предъявлению для заключения любого договора о, труду, о выполнении услуг для выполнения трудовой деятельности. Это миграционная карта с указанием цели. Миграционная карта, в миграционной карте – в карте э, отмечена цель пребывания. Это очень важно. То есть, если иностранный гражданин прибыл с целью туризма э, в Российскую Федерацию, то ни в коем случае с ним нельзя заключать э, гражданско-правовой договор, либо трудовые отношения вообще начинать, если у него такая цель указана. Э, ни в коем случае, если указана частная цель, также нельзя. Для трудоустройства необходима только цель. Работа. Исключительно работа. На это тоже, то есть при заключении договора необходимо запросить паспорт иностранного гражданина, регистрацию по месту пребывания, то есть это место жительства иностранного гражданина, и миграционную карту. Обязательно. Сверяем в миграционной карте цель. Там цель прям подчеркну. Там четыре вида цели. То есть это работа, учеба, частная, туризм. Вот. Обязательно смотр, обращаем внимание. И как определить, по какому документу вот из стран Е.С. въехал иностранный гражданин. Также в миграционной карте отмечено, отмечен номер э, документа, по которому въехал иностранный гражданин. Вот. Вы, вы, вы, кто заключаете договоры, требует, то есть инициирует служебную записку о заключении такого гражданско-правового договора, вы обращаете внимание сразу же на это. Конечно, мы в процессе заключения гражданско-правовых договоров, мы согласуем эти документы и проверяем. Но если это будет несовпадение цели, то служебная записка об трудоустройстве иностранного гражданина не будет согласована по очень даже уважительной причине. Итак, это основные только всем категориям иностранных граждан относятся. Что касается тех иностранных граждан, у которых есть разрешение на временное пребывание, это так, это отметка в паспорте, разрешение на временное пребывание. И еще раз вспомним, что с разрешением на временное пребывание могут трудоустраиваться только те иностранные граждане, которых РВП в этом субъекте, то есть в Тюменской области. Смотрим, где выдано, значит в этом, если в Тюменской области, значит мы можем принять на работу такого иностранного гражданина. Если это иностранный гражданин имеет вид на жительство, то мы запрашиваем у него вид на жительство это отдельный вид документа, это как книжечка дополнительный. То есть если РВП это отметка в паспорте иностранного гражданина, печать, штамп о временном пребывании, ВНЖ это документ, который выдается в виде паспорта иностранные граждане из стран ЕАЭС, то есть у них вот эти вот только документы, которые вот здесь в центре отмечены. Больше никаких документов от них мы не требуем. Если это визовая страна, рабочая виза, иностранный гражданин уже здесь находится на территории Российской Федерации, то у него обязательно должен быть паспорт иностранного гражданина, регистрация, миграционная карта и виза. Вот, виза у него должна быть рабочая виза. Существует тоже несколько категорий виз, но раз мы говорим про трудовую деятельность иностранных граждан, то это исключительно рабочая виза. Студенты, которых вы хотите трудоустроить. У нас большое количество иностранных студентов обучается, и половина, наверное, даже трудоустроена. Ну, не половина, ну какая-то часть трудоустраивается. От них мы запрашиваем снова документы, паспорт, регистрацию, миграционную карту с оказанием цели учеба. И, конечно, у них должна быть виза. Э, учебная виза. Они могут работать по учебной визе. Это категория иностранных граждан, которая в соответствии с федеральным законом о правовом положении иностранных граждан имеет право работать без разрешительных документов везде, хоть где. Это с недавнего времени, в 2021 году. Были внесены поправки, что иностранные студенты могут раз, работать везде без разрешительных документов, как в университете, так и за пределами университета. Вот. Ну, если это беженец, то это, соответственно, документ беженца, либо получившего временное убежище. Вот. Перейдем к категории граждан, которые работают на основании разрешения на работу либо патента. То есть если это иностранный гражданин из дальнего зарубежья, который не является научно-педагогическим работником, да, мы у него требуем также рабочую визу. Вот, либо если это гражданин ВКС, ну, мы оформляем ему разрешение на работу. Вот, то есть разреш... рабочая виза – это важный документ для, разрешения для иностранного гражданина, который работает по разрешению на работу. Хочу отметить, очень важно, разрешение на работу – это тоже дополнительный документ, который выдается в виде карточки. И в котором э, написан вид деятельности, вид трудовой деятельности. Если мы э, привлекаем на работу э, иностранного гражданина на выполнение э, на, э, технического какого-то обеспечения, да, то в разрешении на работу должны быть указан, должен быть указан именно этот вид работы. Если там указан, например, тракторист, а он хочет выполнять, например, какие-то виды здесь технических, технические работы, то мы ни в коем случае не можем заключить гражданско-правовой договор с таким иностранным гражданином. То есть какую деятельность он будет выполнять, такая деятельность у него должна быть отображена в разрешении на работу. То же самое по патенту, то есть страны из ближнего зарубежья, в основном это страны СНГ, которые трудоустраиваются на разрешение по патенту на работу, то есть патент это тоже отдельный вид документа, который выдается, он так и называется патент. Вот Точно так же там должен быть указан вид трудовой деятельности, на которую будет привлекаться иностранный гражданин. Вот. Ну и э, то же самое касается высококвалифицированных специалистов. То есть если мы э, считаем, что профессор кафедры является высококвалифицированным специалистом, то и разрешение на работу ему оформляет уже сам э, университет, работодатель с такой же должностью, профессор. Вот. И члены семьи могут работать, и у нас есть такие ситуации, то есть у нас есть высококвалифицированные специалисты, которые работают и сопровождающие члены семьи могут работать на основании разрешения на работу, которую они оформляют самостоятельно, также по той должности, которая будет указана либо видом работы в гражданско-правовом договоре. Э, теперь по срокам поговорим. Э, значит, иностранные граждане, которые могут э, привлекаться к трудовой деятельности, как определить срок когда на какой срок можно заключить гражданско-правовой договор граждане срвп только на срок действия разрешения на временного пребывания не больше если сегодня приходит иностранный гражданин с рвп на со сроком до там, августа 2021 года, то мы его можем принять только до августа 2021 года. Все, если будет продлен РВП, то и, соответственно, трудовая деятельность тоже может быть продлена. ВНЖ бессрочно, то есть если это гражданин Узбекистана, выполняющий любые работы, с ним можно запол заполнять имеющий вид на жительство, с ним можно оформлять договоры бессрочно, ну, либо там на усмотрение работодателя. Страны ЕС также бессрочно можно, то есть я говорю здесь максимальную, максимальный срок, который можно, на который можно заключить гражданско-правовые договоры. Визовая страна, рабочая виза, ну, например, это преподаватели – можно заключить бессрочно трудовой договор, но раз эти иностранные граждане находятся на основании визы здесь уже, то виза продлевается только на основании гражданского правового договора, либо трудового договора. То есть виза выдается на один год и каждый раз продляется. Если нет основания продления визы, то есть договор прекращает свое действие, то и виза не продлевается. Здесь как бы наоборот ситуация. Если мы хотим трудоустроить студента по гражданско-правовому договору, например, в летнее время, для выполнения каких-то работ, в лагере там бывают разные летние школы, мы привлекаем иностранных граждан, то основанием, если это студент из визовой страны, должна быть обязательно виза, вот эти вот все документы, и э, на срок обучения мы запрашиваем справку об обучении по основной образовательной программе не более, чем на срок, э, тот, который указан в справке. То есть студент может работать весь период обучения. То есть э, вот. Ну Беженец, понятно, тоже на срок действия документов. Э, значит, э, иностранные граждане из дальнего зарубежья на основании разрешения на работу могут э, осуществлять трудовую деятельность не более трех лет, если это ВКС, либо на срок действия разрешения на работу. То есть на какой срок разрешения на работу. Вот. Максимум разрешения на работу выдается на 3 года. Ну, у каждого разные м, ситуации бывают. А, страны ближнего зарубежья по патенту. Патент может выдаваться от 1 месяца до 12 месяцев. Только так. ну Плюс, конечно, возможно продление, если есть на это основание. То есть вы также, если трудоустраиваете э, иностранную гражданку из Таджикистана для выполнения каких-то э, работ э, обслуживающего персонала, то мы смотрим э, на патент и на срок действия патента. Вот. И, соответственно, члены семьи тоже на срок действия разрешения на работу высококвалифицированного специалиста. Члены семьи... Э, могут вообще прибыть в Российскую Федерацию только к высококвалифицированным специалистам. Остальные категории граждан не могут приглашать на длительный срок с целью работы своих сопровождающих членов семьи. Только, член, только члены семьи могут привлекаться и вообще находиться в Российской Федерации только высококвалифицированных специалистов, которые могут помимо... Э, вот, статуса члена семьи, осуществлять трудовую деятельность. Вот. Итак, как бы в заключении: да, в чем же основные особенности заключения э, договоров э, гражданского -правов, правового характера с иностранными физическими лицами? Ну, Первое, еще раз повторимся: что цель должна соответствовать заявленной. За исключением студентов, то есть у них основная цель учеба, они могут осуществлять трудовую деятельность. У всех остальных иностранных граждан, которые привлекаются к трудовой деятельности, должна быть цель въезда в Российскую Федерацию только работа. То есть это административно наказуемое как бы, нарушение, если цель не совпадает с въездом, как организации принимающего иностранного гражданина, так и на самого иностранного гражданина. Далее, значит, иностранные граждане с РВП могут привлекаться к трудовой деятельностью с РВП, которая выдана в том субъекте Российской Федерации, где он хочет осуществлять трудовую деятельность. Также мы как принимающая организация, да, не вправе привлекать иностранных граждан к трудовой деятельности э, в разрешении на работу или патенте указано, если не та должность, специальность, по которой мы хотим привлечь иностранного гражданина. Самой главной особенностью э, привлечения иностранных граждан является о том, что, э, то, что Заказчик работ услуг, то есть мы, те, кто привлекаем иностранных работников, мы должны уведомить в трехдневный срок управления по вопросам миграции о заключении любого гражданского правового, любого договора с иностранным гражданином. Если это будет более трех дней, то это административное нарушение, которое, в общем, очень грубо карается. Административные штрафы, как на юридическое лицо, на должностных лиц, это очень важно. То есть как только вы приняли решение заключать гражданско-правовой договор с иностранным гражданином, запустили служебную записку о заключении такого гражданско-правового договора, собрали все необходимые документы, это даже вот моя личная просьба сообщать в отдел паспортно-визовой службы, что вы, даже пусть мы будем проходить этапы согласования о том, что такой иностранный гражданин будет привлекаться к, к трудовой деятельности, чтобы мы могли заранее иметь в виду и подготовить документы. То есть, конечно, это все автоматизировано делается, но бывает, что и э, гражданско-правовые договоры регистрируются там, задними числами. Такое недопустимо с иностранными э, работниками, с иностранными гражданами. Такое недопустимо. То есть мы делаем все по факту. Никаких задних чисел не должно быть э, в заключении гражданско-правового договора. Также мы должны уведомить и о прекращении таких услуг. То есть в служебной записке вы должны отразить, что договор заключен именно, именно зарегистрирован, дата имеется в виду именно с даты регистрации, вступления в силу гражданского правового договора. Также отобразить и конечную дату, когда будут прекращены такие работы. Вот. И также с иностранным студентом. Если мы э, привлекаем студента, мы его берем на срок действия, обучение, если обучение прекращается, например, студент отчисляется, либо каким-то образом э, прекратил обучение в университете, то мы также в трехдневный срок должны уведомить э, о том, что расторгается договор, прекращает свое действие гражданско-правовой договор. Мы также должны уведомить об этом. А, также э, Нужно обратить внимание при э, трудоустройстве иностранного гражданина, что у него должен быть полис медицинского страхования. Обязательно. Это обязательный документ, который должен быть у иностранного гражданина. Обязательно запрашивайте. Э, как бы тут э, еще бывает, что э, сам работодатель оформляет такой полис э, медицинского страхования. Если это предусмотрено, то значит сам работодатель оформляет медицинскую страховку. Вот. Если такого ну, не предполагается, то тогда сам иностранный гражданин должен сделать этот полис медицинского страхования, то есть даже в процессе трудоустройства. И важная особенность еще какая? Вот в процессе трудовой деятельности, если иностранный гражданин меняет паспорт, меняет какие-то сведения вносятся у него новые, там, фамилию, отчество меняют, либо там восстанавливает документы в связи с утерей, то на это тоже отведено строгое количество времени, то 7 рабочих дней с момента получения нового документа. Иностранный гражданин должен переоформить все свои разрешительные документы в течение 7 рабочих дней. Вот, если это более семи рабочих дней, то это тоже э, административный штраф. Вот, поэтому э, тоже стоит на это обратить внимание. Конечно, это ответственность самого иностранного гражданина, Вот, не работодателя, это ответственность самого иностранного гражданина, но э, вы тоже должны обратить на это внимание, то есть как бы довести это до э, иностранного гражданина. Вот. И мы рекомендуем всегда, если вы заинтересованы в продлении трудовых отношений с иностранными гражданами, и у них вы знаете, что заканчиваются разрешительные документы, то побеспокоиться об этом нужно заранее. То есть срок оформления, продления разрешительных документов – это месяц, вот. но мы всегда рекомендуем, чтобы иностранные граждане заранее оформляли, продлевали свои разрешительные документы. То есть это разрешение на работу, либо патент, если это самостоятельно оформляется. Вот. То есть принимающая сторона должна ну, тоже довести это до иностранного гражданина, с которым она будет сотрудничать, и, то есть, ну, наверное, взять на контроль. Вот. На этом у меня все. Это основные особенности заключения... Договоров с иностранными гражданами. Вот, конечно, это основные, есть еще много нюансов, которые ну, эм, требуют индивидуального подхода к иностранным гражданам. Так, э, ну, в чате есть вопросы. Так, с конца начинать или сначала? Так. Да, да, да, так, давайте остановимся. Угу. Так, если иностранный специалист оказывает услуги дистанционно, не пересекая границу РФ, для него такой же пакет документов для договора ГПХ? Хороший очень вопрос, да. Для иностранного гражданина, который э, за пределами Российской Федерации осуществляет трудовую деятельность, э, пакет документов, э, нет, конечно, другой пакет документов. А, но какие виды работы, я сейчас вернусь, какие виды работ он может а, выполнять? Например, если мы… А, ой, есть… Ага. Так, если мы говорим э, про иностранного гражданина, который оказывает преподавательские услуги дистанционно, находится за пределами Российской Федерации, мы говорим сейчас про преподавательские, научно-исследовательские, то нет. Э, значит, мы запрашиваем от него только паспорт иностранного гражданина. Естественно, регистрация не нужна, миграционная карта, раз он не пересекал границу, не нужна. Мы просто помечаем, что это дистанционный характер работы. учебно вспомогательные услуги не могут выполняться дистанционно. Инженерно-технические работы не могут выполняться дистанционно. И обслуживающие, тем более, не могут выполняться дистанционно. И административные... Если это, конечно, административные работы, но это индивидуально, нужно смотреть, там, какие виды работ. Если дистанционно, нет. Преподавательские услуги, научно-исследовательские услуги. Мы не запрашиваем ни визу, ни миграционную карту. Запрашиваем только паспорт иностранного гражданина. Так, угу, теперь можно к вопросам еще? Так, это выделено, что? А, это. Угу. Так, можно из особенности кроме паспорта, что касается диплома образования, это вопрос к управлению по работе с персоналом. То есть здесь это не в нашей компетенции ответ на этот вопрос. По поводу эм, ну, дипломов, перевода дипломов, Там я знаю, что отдел по работе с персоналом требует еще нотариально заверенный перевод паспорта. Это вот эм, Вопрос, не, не смогу ответить на этот вопрос. Уведомление касается договора ГПХ со студентом. Да, да, да, обязательно уведомление как о заключении э, ГПХ со студентом, так и о прекращении договора также три дня для уведомления этих документов. Так, нужен ли медполис? Ну, вообще, в принципе, у иностранного гражданина в Российской Федерации для въезда в Российскую Федерацию у него должен, должна быть страховка. Вот Если у него эта страховка есть, я думаю, ее будет достаточно. Просто некоторые иностранные граждане прибывают, при, приобретают более обширную страховку вот, в Российской Федерации, поэтому... Я думаю, любой полис, страхования подойдет. Да, думаю, что здесь не нужно. Так, если в течение срока действия договора иностранный гражданин вышла замуж, сменила фамилию, нужно ли восстановить? На... Да, об этом мы уже тоже сказали. 7 дней на это дается обязательно, Нужно менять как и гражданско-правовой договор, то есть вносить изменения в гражданско-правовой договор, так и в разрешительные документы, если они имеются, это обязательно. Вот, еще такой нюанс: если с иностранным гражданином, вот с один иностранный гражданин у нас есть, мы заключили с ним. Гражданско-правовой договор на выполнение одних услуг. И параллельно хотим заключить еще один договор, там чуть-чуть другие услуги, там лекция одна, лекция другая. Такие договоры точно так же уведомляются. То есть каждый договор, если он не в рамках одного ГП, ГПД, да, то мы также уведомляем.